Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе работы в инновационном центре SkyWay в городе Шарджа, о строительстве объектов закрытого акционерного общества струнной технологии в Республике Беларусь, о создании подвижного состава и, разумеется, мы также вспомним главное событие лета «Экофест-2019». А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре Skyway в городе Шарджа были полностью сняты опалубки плит покрытия на обеих анкерных опорах первой линии, а также подмостей. Для того, чтобы строители могли приступить к наиболее ответственной части работ, монтажу предварительно напряженной гибкой рельсо-струнной путевой структуры провисающего типа. После этого начнется монтаж анкерных узлов, которые, напомню, Рассчитаны на горизонтальную нагрузку в 250 тонн от предварительного натяжения струн, температуры и ветрового воздействия. Начались подготовительные работы для размотки высокопрочных канатов, которым надлежит выполнить роль струн. На гостевом доме ведутся кровельные работы, а также установка окон и дверей. Разработана эксплуатационная документация для первого тестового участка гибкой путевой структуры и уже в процессе предварительной разработки находится методика монтажа для второго и третьего тестовых участков би- и монорельсовой путевой структуры соответственно. Тем не менее, самые главные события прошлой недели происходили в Республике Беларусь. На них сейчас и остановимся подробнее. Строительство нового производственного комплекса по улице Селицкого завершено и в данный момент на объекте работает приемочная комиссия. Данный комплекс позволит в краткие сроки адаптировать производственные процессы под текущие нужды инжиниринговой компании разработчика струнного транспорта Юницкого. В экотехнопарке на первой анкерной опоре второй ферменной структуры была забетонирована плита покрытия, поэтому через несколько дней, когда будет снята опалубка, строители приступят к самой ответственной части работ — монтажу анкерных узлов, которым будет крепиться путевая структура. 17 августа состоялся четвертый экофест, итоги которого уже озвучивались в наших новостных выпусках и еще будут освещаться и анализироваться, а сегодня мы ответим на один из наиболее частых вопросов гостей праздника, почему не на всех типах транспортных средств они смогли прокатиться. В качестве консультанта выступит главный конструктор городского транспортного комплекса Виктор Гарах. Не катали пассажиров, поскольку не были получены, не, не был сертифицирован транспорт э, в части перевозки непосредственно пассажиров. Сами. То есть пассажиры катались исключительно там, где гарантированно, надежно подтверждено государственными бумагами, с печатями, подписями, так я понимаю? Да, все правильно. На испытаниях мы подтверждаем технических, то есть надежность, безопасность. А сертификация она является проверкой функции безопасности, то есть обеспечение безопасности. Непосредственно перевозки, непосредственно обеспечение услуги по перевозке. Экофест для нас не точка, отсчет, откуда мы идем и куда мы должны перейти. У нас есть планы, поэтому. В некоторых ситуациях как бы, проведение сертификации, оно бы отодвинуло ну, дальнейшие работы по внедрению, по отработке системы узлов. Потому что а отработка системы узлов нам необходима для того, чтобы потом на отработанных сертифицированных серийных узлах строить модуль транспорта для конкретного адресного проекта. Тем самым, как я уже сказал, сокращая время на ввод эксплуатацию транспортной системы. Ну, я надеюсь вместе со всеми нашими партнерами, что на следующем Экофесте мы обязательно покатаемся и на Юнилайте, и на Юнивинде, и может быть даже на Бивинде. Безусловно. Уже можно сообщить, что для участия в Экофесте 2019 были проведены в оперативном режиме, то есть всего за три дня и три ночи, пусконаладочной работы самоходного шасси высокоскоростного Юнибуса и достигнута регламентная скорость его движения, необходимая для проведения мероприятия. В рамках повышения скорости движения высокоскоростного транспортного средства продолжаются работы по адаптации гидропневматической подвески и настройке противосходной системы. На прошедшей неделе с экспертной оценкой нашу компанию посетил Рональд Вискилл, генеральный директор компании Unicorn, который является пионером в области проектирования, подбора оборудования и обслуживания систем кондиционирования воздуха. Господин Вискил отметил грамотный подход к проектированию системы микроклимата и вентиляции тропического Юникара U4431.01, дал экспертную консультацию по ее оптимизации, выразил готовность наладить поставку гарантированно качественных компонентов и посодействовать налаживанию связей с надежными сервисными компаниями на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Проведена отладка режима буксирования данного транспортного средства в аварийном режиме. Реализована технология общения машин друг с другом прямым каналом связи, в результате чего транспорт стал более безопасным и отказоустойчивым. Завершены пусконаладочные работы бортовых систем управления транспортного средства «Бивинт», в ходе которых реализован режим автоматического управления. И сейчас машина уже интегрирована в сети управления Skyway. Осуществлена оптимизация системы обмена данными между центральной диспетчерской и транспортным средством, что увеличило скорость обмена на 20%. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологии SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и даже заканчивающееся лето вас не будет расстраивать. Строй SkyWay! «Спасай планету».